Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива. где в сердцах уживаются Ярость и жалость И по-прежнему в душах Надежда жива. Этот мир без тебя Неизменен и вечен Мир нежданных разлук.